Здарова, с вами Муборг, я Трэш, и это Android Шейк. Вася Пупкин собрал больше всего лайков с непониманием того, как можно не подписаться на самый топовый канал по обзору мобильных игр. Прошу прощения, не тот комментарий. Подписчик с ником Рахат собрал свыше 70 лайков с просьбой составить топ-рпг игр. Другие подписчики попросили, чтобы эти игры были офлайновыми, многочасовыми и с хорошим сюжетом. М -м -м. А слипка не спопнется. Ocean Horn — это сильная и самодостаточная РПГ, созданная по мотивам легендарной Legend of Zelda. Несмотря на то, что игра является практически AAA проектом и к ней привлекли композиторов Final Fantasy, об игре знают не так уж много игроков. Вас ждут захватывающие головоломки, запоминающиеся боссы, интригующий сюжет, морские путешествия и интересная 10-часовая кампания. Legend of Grimrock не торопится выходить на android платформе, а многим так охота позалипать в какую-нибудь старомодную пошаговую РПГ в духе Might and Magic. И такая игра есть! Seven Magies поведает вам историю о семерых магах, которых вам и предстоит найти и провести по фэнтезийному миру, в поисках опасностей и заковыристых пазлов. Seven Magies — это весьма хардовая игра требующие от вас индивидуальных и нестандартных решений в боях на тренированной памяти и смекалки. Иначе долго вам не прожить. Titan Квест без сомнения заслуживает почетное место в жанре и не только на мобильной платформе. Вы сможете побывать в Греции, Египте, Дальнем Востоке, посетить остров Крит и пробежаться в лабиринте Минотавра. Весь сюжет Titan Quest пропитан отсылками к мифологии, только не пугайтесь бедному созданию персонажа. В игре нет как такового класса героя. По достижению второго уровня вы сможете выбрать одну из девяти веток развития талантов. Но и это не все. Получив восьмой уровень, ваши умения пополнятся еще одной веткой на выбор, что предоставит вам возможность создавать необычные классы героев прямо на ходу. Icewind Dale это порт настоящей олдскульной РПГ. Специально для настоящих олдскульных игроков. Для нового поколения геймеров поясню, что раньше РПГ были намного разнообразней. На ваш выбор будет 30 классов героев, до 6 членов отряда, сотни видов заклинаний, тысячи квестов, а главное, что при детальном прохождении часов геймплея вам хватит, ну, до выхода новой дьябло. Jade Empire — это ярчайший представитель классической BioWare. Еще задолго до того, как космос заполнили геи, баги и кошмарная мимика персонажей. Погрузитесь в мир Востока! Помимо привычных для RPG тон диалогов, квестов и лута, Jade Empire может похвастать нелинейным сюжетом и отличной экшен боевкой Так что, друзья, у вас есть неплохая многочасовая замена вечеру на android устройствах Подписчик Андреналин кому-то напомнил, а для меня открыл замечательную стратегию 2015 года под названием Tactile Wars. Так что пора отправиться вперед в прошлое! Tactile Wars это великолепная стратегия, с какой стороны не глянь. Игра продолжает выглядеть свежо, несмотря на время, во всех планах. Графика, дизайн, да что там, даже геймплей вам покажется свежим. Тапами вы будете направлять войска в нужную область, а победа в сражении будет зависеть от грамотного распределения войск по линии, которую вы рисуете сами свайпами по экрану. Вдобавок, помимо сражений на поле боя, вам потребуется укреплять и оборонять собственную базу. Во втором квартале 2017 разработчики из студии PlayFassine попробуют возродить жанр с использованием карточек и настоящих фигур. Получится у них это или нет, для нас не столь важно. Главное, что это будет потрясающий RPG, которую мы с нетерпением ждем на Android. Лайтсикерс – игра, в которой будут предусмотрены реальные фигурки персонажей. Разработчики учли ошибки Skylanders и Disney Infinity и решили добавить в свою игру элементы, без которых, по их мнению, ей не стать популярной. Геймеров ждет не просто мобильный RPG – в ней будет дополненная реальность, элементы карточных игр и многочасовая реиграбельность. Поиграть в такую красоту однозначно стоит. Но на мой взгляд ошибка таких игр в том, что даже если бы мы и захотели разблокировать новых персонажей фигурками или поиграть в дополненную реальность на карточках, мы бы вряд ли смогли это сделать. По причине того, что хер их достанешь. Ну что ж, релиз Lightseeker запланирован на апрель-май 2017 года, так что поживем и уже совсем скоро увидим. На этой неделе вышла долгожданная белорусская ответка Pokemon Go. И это вам не ответка Мстителям в лице защитников. Так что теперь белорусы могут гордиться не только картошкой. Кто мог подумать, что белорусским разработчикам удастся создать что-то уровня Pokemon Go на Android-платформе? В League of Arosaurs вам предстоит выбрать своего героя и закалять его в боях за Кубок Всемогущества. Бои происходят посредством использования карточек с различными умениями, требующими определенное количество маны, которое восстанавливается по мере боя. На улицу вам придется выходить разве что ради поиска сундуков с сокровищами и новыми карточками, ну и за хлебом по дорожке. В остальном, вести бои вы будете сидя на своих двух булочках в любом удобном для вас месте. Что, к примеру, для такой ленивой задницы, как я, весьма по вкусу. В игре великолепная озвучка, графика, интересная прокачка и быстрый поиск соперников по всему миру. Сергей Кистерев посоветовал просто потрясающую игру, в которой мы будем колесить по постапокалиптической Америке на мобиле в поисках клиентов. А у мексиканцев есть яйца. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. На дворе 2020 год. Семь ядерных бомб превратили всех жителей Америки в мутантов. Я сказал всех, почти всех. Кто-то же остался, а это значит, семейное дело может процветать дальше. Главное в Gunman Taco Track это остаться на плаву и не застрять где-то на полпути и быть съеденным мутантами. Ваша задача на пути к разным городам Америки отстреливать мутантов. Нет, опасности они не особо представляют, ведь вы можете просто увиливать от них свайпами. Убивать мутантов придется, конечно же, ради их мяса и компонентов так. Каждый клиент требует особое блюдо, и желательно, чтобы у вас были все необходимые компоненты для рецепта. За заработанные деньги вы сможете улучшать автомобиль, оружие и заправляться бензином, чтобы не застрять в дороге. Короче, Gunman Taco Track это настоящий симулятор тако-бизнеса. Жду нашего аналога бизнеса шаурмы с отстрелом котов, крыс и людей. А на сегодня это все. Ставь лайк, делись видяшкой с друзьями, качай игры с нашего сайта бесплатно, подписывайся на наш канал, удачи тебе и до скорого!